Здравствуйте, вас, всех нас. Наша страна не спала. Спраздноваем победу. Слушайте, пожалуйста, что это для России? Вот. выигрыш, победы. И благодаря чему это стало возможно. Я тоже поздравляю всех любителей спорта России. Ну, вообще всех граждан страны с этим приятным и важным событием. Наш город Сочи получил право проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Это, безусловно, не только признание заслуг России в спортивной области, в области спорта. Это, без всяких сомнений, оценка нашей страны. Это признание ее растущих возможностей. И прежде всего, в сфере экономики и в решении социальных задач. Это, безусловно, поддержка со стороны одной из самых авторитетных и независимых международных организаций, какой является Международный Олимпийский комитет. Выбор в пользу Сочи и подготовка к Олимпийским играм, безусловно, является, будет являться мощным стимулом для развития Юга России. Я убежден абсолютно в том, что мы проведем Олимпиаду на самом высоком уровне. Но что еще не менее важно, а может быть даже и более важно, это то, что в ходе подготовки нам придется решить большой комплекс проблем инфраструктурного характера. То есть развитие дорог, систем связи, решение экологических проблем. И всем этим. Будут пользоваться миллионы и миллионы граждан нашей страны еще и до Олимпиады, и, конечно, после Олимпиады десятки и десятки лет. Предстоит большая, но приятная, созидательная работа. Поздравляю всех нас еще раз.